Приветствую, друзья! Меня зовут Арумбаева Саида. Я живу в городе Новороссийске, работаю в единстве недвижимости Капитал Гарант. Хочу поделиться с вами впечатлениями о курсе от Европейской Академии предпринимательства Дари Данный курс я проходила в мае 2019 года. Что он мне дал? Когда я пришла на курс, я была еще очень неопытным агентом, я только пришла в эту сферу, я только осматривалась, искала свой сегмент, свою нишу и попала на бесплатный вебинар Дарья Герлин Мне очень понравилось, вебинар был очень длительный, Дарья в бесплатном доступе дает достаточно качественную и обширную информацию, но это только вершина айсберга, потому что в платном вебинаре, в платном курсе эта информация намного больше. Есть очень хорошие, качественные, проработанные скрипты по работе с покупателями, как их закрывать, как выявлять потребности, как доводить до результата. Есть полезная, качественная информация о том, как работать со стройщиками, как убедить застройщика, чтобы они с вами работали, чтобы платили вам комиссию. Если вы начинающий агент или агент, у которого не получается работать на вторичном рынке, я просто рекомендую, идите, там... Помимо того, что дается информация, как работать с покупателем, как работать с застройщиками, там есть еще очень большой и ценный блок по созданию лендинга, по созданию рекламных кампаний. Вы, не будучи маркетологом, сможете сами создавать себе рекламные кампании создавать лендинги это стоит денег на самом деле хороший лендинг на сегодняшний день стоит ну от 15 и далее тысяч уже научившись создавать лендинги и закручивать рекламную кампанию вы отобьете свои деньги на раз потому что э, антон дробот он очень грамотный маркетолог он прям э, пошагово показывает как создавать лендинги, какие есть нюансы какие вот прям вплоть до того какие кнопочки должны быть чтобы была наиболее высокая конверсия по вашему по вашей рекламе но это тоже еще не все потому что ребята работают есть такое Понятие, как обмен с превышением. Так вот, ребята работают с превышением, то есть они ваши ожидания даже превысят. Моя работа после этого курса намного стала проще. Мне стало намного проще работать с людьми, работать с покупателями, работать со строльщиками, работать также и с собственниками. Поэтому, если вы сейчас в поисках качественного обучения, смело идите учиться ударить.